По-прежнему считаете TikTok забавой? А в прошлом году он опередил Facebook по удержанию пользователей. Привет, это Мария и новости Digital. В 2020 году сервис коротких видео TikTok обошел Facebook по времени, проводимому на платформе в месяц. Время, проводимое в TikTok, увеличилось на 325% в годовом сравнении. Сервис возглавляет топ-5 социальных приложений по этому показателю. В списке самых популярных приложений 2020 года TikTok также занимает первое место. Ожидается, что в 2021 году TikTok перейдет отметку в 1,2 миллиарда активных пользователей. А уже прямо сейчас TikTok тестирует новую функцию которая позволяет авторам отвечать на вопросы аудитории с помощью текста или видео. Чтобы пользователи могли оставить свои вопросы, блогеру нужно добавить кнопку Q&A «Вопрос-ответ» в свой профиль. Новая функция работает как в обычных видео, так и в прямых трансляциях TikTok Live. Однако на данный момент она доступна ограниченному числу авторов. Чтобы воспользоваться этой опцией, у автора должен быть публичный Creator аккаунт и более 10 тысяч подписчиков. Функцию нужно будет включить в настройках аккаунта. В ближайшие недели она станет доступна большему числу пользователей с креатор-аккаунтами. А также ByteDance, владелец TikTok, запустила собственную мобильную платежную систему под названием Dowin Pay. Таким образом, компания намерена расширить свое присутствие на рынке электронной коммерции. Как видно, TikTok перестал быть забавой и превращается в полноценный инструмент Digital. Тестируйте новые функции первыми. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!